Парам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Здорово, мужики. Кейс батл. Это не реклама, вы позже поймете почему и будете в этом на 100% уже уверены. Но чуть-чуть. Чуть-чуть, подождите. Вы залайкали предыдущий ролик с КБшкой, за что вам огромное спасибо, кстати. И если я вижу много лайков, значит, я буду снимать сайт. Поэтому, ребят, давайте КБ, это тот сайт, который мне на канале смотрят. Набираем 3,5 тысячи лайков. Дальше жеще, жестче, жестче, жёстче. Дальше больше, поэтому 3,5. И фигачим дальше, сразу моментом записываю ролик. Кстати, по битве сайтов, там, количество лайков, которые я просил, не собрали. Поэтому пока что не снимаю битву. Вот. Так, пополняем баланс. тысяч. Рублей получаем. 11. Все чудесно, все прекрасно. Так, гейм-мани нам нужен, Десяточка. Пополнить счет. Кстати, после этого еще пятерек закинем. Сейчас пополнить деньги и еще так Ну, будет 15 тысяч. Сафонов. Оплатить. Так, первая десяточка залетела и сейчас залетит еще 5 тысяч. Единственное с промиком. Все нормально. Промик, второй раз используем, пополняем. Я через Бер, потому что у меня, короче, через ГМ не получается оплатить. Сафонов. Оплатить. Ну что, друзья, пополнили вот только что. Единственная у меня проблема с картой, я не могу почему-то через ГМ заплатить. Ну, ладно, 17 тысяч на балансе. Начнем с вот этих, как они, типа бесплатные кейсы. У меня 1500 баллов, по-моему, это самый дорогой кейс, который я могу здесь открыть. Поехали. Uh, и выпадает, кстати, говно. За... А, нормально, пойдет. Извиняюсь, что кричу, но у меня эмоции. Так, идем к следующему кейсу. Спасибо, мне это уже не надо. Так, идем к следующему кейсу. Он стоит 500 кейс-баттл, uh, battle... очков, я не знаю, оч очка там, чего-то. Короче, окей. Азимов тоже неплохо, 167 рублей. И uh, начнем мы этот ролик с открытия дорогого какого-нибудь кейса. Давай вот прям реально выберем дорогой интересный кейс За, uh, за, за, за, за, за... М -м, блин, я не знаю за сколько? Ну, типа, сапфировый, кстати. Вот, это... А, давай лучше алмазный. Но перед этим, перед этим нужно вам кое о чем рассказать. Ведь этот ролик не является рекламой кейс Батла и вот почему. Потому что спонсор этого ролика сайт под названием WillDrop, ссылка на который будет в прикрепе. Что же здесь интересного? Естественно, кейс за 10 миллионов, естественно, кейс за миллион. Также есть барабан бонусов, а на кейс Батли, кстати, этого нет. Можно выиграть случайные перчатки, случайный нож, 100 тысяч рублей на баланс, ну и много всего другого. У вас есть возможность два раза прокрутить этот барабан. Крутите один раз. Следующая попытка бесплатная, только через 48 часов. И также есть промик. Давай, кстати, прокрутим. Самое часто что тут падает, это ширп. Ширп, это самый кайф, потому что можно сразу вывести. Но он пролетает перчи тайные, и это 45, кстати, процентов к депозиту. Это топ. Это самый топовый процент. Окей, неплохо. А, так, теперь вводим промокод. Чел100. Активировать, отлично И теперь просто крутим барабан и выбиваем уже стоточный баланс Все просто, вот кстати 45% Но если 45% с барабана не выпало У вас есть вот такой промик На 40% к депозиту То есть вы пополняете 1000 рублей А получаете 1400 рублей На секундочку, 1000 плюс просто 400 рублей С нифига Это самый топовый промик на пополнение Потому что другим каналам максимально дают 30-35 Здесь 40, чел 100 Пожалуйста, пожалуйста, ребята Еще из кстати, есть кейс, который дается от пополнения полумиллиона рублей Хочешь закинуть поллямчика, открыть кейс, пожалуйста Ссылочка в прикрепе Ну, давай откроем какой-нибудь кейсик Естественно, начнем с бесплатных сразу Стотрека Азимов, здравствуйте Подъехали Так, пусть пока лежит, давай дальше Но дальше, наверное, ничего не дропнется Есть много бесплатных, но чтобы не тянуть Предлагаю открыть самый дорогой, доступный нам кейс 65 и 65 Самое крутое, что выпало петух, причем с первого кейса Так, сейчас я предлагаю пойти на мой любимый кейс Кейс для Инвесторов. Это реально крутая тема, тут дофига наклеек, которые в теории могут подорожать, помимо наклеек также есть скины, которые также будут дорожать. Обычным открытием кейс для инвесторов я надеюсь что-нибудь прямо красный глянец. Кстати пилот, пилот по-моему 5000 стоит. 5, 5к это 8к, нормально, нормально, 9к. Смотри, сейчас мы все это можем продать, вообще просто на изи. Продать вот эту историю, кстати, вот это дело я в прошлом ролике вывел. На балансе 11 тысяч. Заходим в апгрейды, кстати, изначально было 5к, уже плюс 6 тысяч, неплохо. Сейчас с 11 тысяч попробуем сделать что-нибудь интересное, но я хочу сделать это соевого. допустим, 15 тысяч рублей. Есть, кстати, ВП графит, которая будет стоить дороже в стиме, и мы можем, в принципе, наверное, ее заапгрейдить. Давай, 65%, я надеюсь, за идет. Но если да, то это будет X3 от баланса Изначально Оно зашло. Все, кайф. Это спокойный, это прям спокойный вывод. Забрать. Так, ожидается получение графита и это, и это будут тычковые ножи-волны, а не графит. Забрать. Ножи у нас уже скоро придут. Тут мог бы быть графит. Но это волны за 15 тысяч. И сейчас ожидаем предложение получения обмена в стиме. Так, мужики, ну вот и пришел наш АВП-графит а.к.а. ножи-волны прямо с завода. Смотрим цену. И да, они дороже на сайте. Вот это я люблю. На сайте они стоили 15, а Steam продает их за 19 тысяч. Короче, сайт крутой. Промо Чел 100 на 40% процентов к депу и на прокрут барабана. Все в прикрепе. А мы переходим на КБ, на котором, кстати, барабана нет. Поехали! Алмазный кейс 3000 рублей, друзья. Но зато сейчас вы убедились, что человеку никто не платил. Я думал, там будет наш. Ладно, 1200 рублей. А я в этих в этих Я люблю на КБ открывать алмазный сапфирный кейс. Почему? Не знаю. Потому что они меня меня, ну, как-то привлекают И, возможно, этот ролик закончится очень и очень быстро Но просто надеемся, что все-таки статус ютубера на сайте роль хоть какую-то сыграет У нас остается меньше и меньше денег Я думаю, сейчас откроем еще один раз и потом после этого Ну, м9 статрек Я понял, я услышал Но зато это максимальный риск По-другому я ролики снимать, к сожалению или к счастью, не умею Не он, вегончик. мы... Потеряли все без надежды на окуп Ладно, алмазный кейс нас не впечатлил Поехали дальше, сапфировый кейс Кстати, КБ, до сих пор нет возможности Открытия нескольких кейсов Ну, сделайте вы ее уже Ну, как-то, ну, как-то, ну, без нее не очень откровенно А кейс сапфировый Стоит, кстати, дешевле Но выдает он также никак не выдает И пока у нас сколько кейсов Алмазных, уже сапфировых Мы открыли, пока ни один еще не окупился Честно скажу, мне это уже Меня это начинает вообще максимально напрягать Блин, ну остается опять 700, с депов 15 тысяч рублей. Просто. Как вот сейчас хочется сказать реально, как хорошо, что этого ролика спонсор есть. Он по-любому выйдет на канал, потому что, ну, ну а что, 15 тысяч. Есть кейс за 5к, а что по деньгам у нас? А по деньгам у нас... Слушай, ну здесь может выпасть 2 900. Я же буду плакать потом. А может, 3 Давай, ставишь лайк. Вот прямо сейчас я открываю, пожалуйста. Вот реально, лайк открываю. Я дам тебе возможность. Три, два, один. Надеюсь, ты лайк влепил. Поехали. Кейс за 5000 Это почти весь мой баланс. Но я просто... Какой Франклин, блин! Ну ладно, ну блин, ну КБ, ну что это такое? Окей, мажор 2021. Все, дорогие кейсы у нас, видимо, закончились. А чё по шансам у нас? Мода, спасибо. Слушай, я не знаю. Мы вообще сегодня ни один кейс не можем окупить. Ну, типа, реально ни один. Есть варик пойти в апгрейды. Кстати, 2К. Ну, типа, ну окей. А где пятнашка, спрашивается. Есть варик зайти в апгрейды? Ну да давай-ка мы все-таки попробуем в апгрейде, потому что подслили, кстати, статрек Азимов, который я не продавал, я что-то про него забыл, а где, как теперь его мне найти, давай-ка мы все продадим, вот, 6800, это уже поинтересней, откроем сейчас какой-нибудь э, кейс за 5000, хотел сказать, нет, откроем, допустим, рубиновый кейс, обновлен, написано, ну и выпадет какой-нибудь шлак, из этого уже будем в апгрейдах что-нибудь придумывать, делать, кстати, это не шлак, это 1000 рублей, это приятно. Поехали. А, цена. Вот, давай попробуем, не знаю, 5К заапгрейдить. А чё? Во, другое дело. Допустим, ну, скотч. А можно же, да, балансом чуть-чуть-чуть-чуть за, забустить. Ну, вот так. 45%... У нас только было сливов, что оно должно зайти. Пожалуйста. Пожалуйста. Это, это прям будет под сейф. Пожалуйста. Ну... Найс, nice, все, хорошо Только можно, чтобы она сюда не при. Все, найс nice. Вот сливаешь в апгрейдах Шикарно потом поднимать Слушай, я не буду делать апгрейды из перчаток Это нет, вы выводить пока тоже рановато 9000 на балансе Нужен драгон лор по щекасти, значит Так, наваха 8200 Точковый ножи 8300 Можно что-нибудь, ну и прям рискнуть Why not? Перчаточный кейс 7000 рублей Мужики, по лайку, серьезно Мы сделали не такой большой деп Опять же, вопрос к спонсору, да? Почему так мало денег ролик выделено. Ну ладно, поехали. Кейс за 8000 рублей. Пфф, просто... Да. Ах, ну, не повезло, так не повезло. Но мы все-таки еще 70 на балансе имеем. В принципе, перчаточный бум нет, я не хочу вот в эту вот лотерею непонятную играть. Давай откроем близняшки Кей за 20 фастом. Я не надеюсь, значит, на какой дорогой дроп. Так, розыгрыша нам не интересна. Вот, динамика, поехали. А если мы сделаем еще пятак? Нет, это жестко. Давай пробуем 4500 Как-то, как-то да, как-то так. 4500 Шедевр. Кстати, эмка реально дешевая. И у меня две таких эмки сейчас в инвентаре лежит. Потому что я их сайта, когда мне выпадает шедевр, я их вывожу. Ну, типа они теории должны подорожать. Но этот шедевр продадим. Надеюсь, что он выпадет сначала. Ну да, это гг. Чекайте. Просто good game will play. До свидания. Шедевр вот здесь сейчас будет... Он зашел, хорошо. Короче, шедевр я вывожу, ну типа нам, ну, за 4К когда d 15 выводить, это бред. 10 тысяч на балансе. Слушай, по дорогим кейсам не получается. Хорошо, если мы с тобой пойдем апгрейдами, допустим. Окей, вот так и апгрейд, да, попробуем. Но я начал уже немножечко тильтовать, потому что, ну, оно не окупает. Что это? 3-400, пойдет. Смотри, показываю, одну, хотя сейчас, вот, опять же такое, то есть сейчас зашло 2 апгрейда, третий должен быть сливной. 11 тысяч на балике. Давай попробуем сделать сейчас интересно. Я открою 2 Кейсов остом, ржавая сталь, раз, неплохо, кстати. И динамика, в принципе, два окупа. Смотри, мы сейчас сливаем с тобой динамику. Но если это будет крафт апгрейд, да, вернее, то будет здорово. Я поставлю 50 тысяч, чтобы шансы все-таки хотя бы были на что-то. Вот, допустим, нож легенды. Бустим баликом. Ну, да. Нет, настолько я не буду бустить баликом. Нафиг, ну надо. Вот, тысяч. Мы сольем, после этого делаем апгрейд. Потому что сливов не было, ну, как бы закономерность нужна. Ну, я не против, если он зайдет. Ну, как бы нет, не зашел. Окей, бывает. Ржавая сталь. Что мы с нее сейчас Можем сделать. Да, в принципе, много чего с тем учетом, что баликом еще забустим. Предлагаю рискнуть. 7000 рублей. Но ну, это жестко, да? Ну, это жестко будет. Ну, окей. 72, подожди. А, стой. Лишний нолик. Лишний нолик, понял. А если вот так? Вот, 7000 рублей. Бросаю дымовую гранату, завесу. Поехали. Смотри. Ну, допустим. Ну, это, блядь, ну, 2600. Зайдет, будет гуд. Не зайдет, я очень расстроюсь и заплачу. Как девочка. Не, апгрейды хорошо идут апгрейды прям сок мне это ну мне это нравится скажу честно фу фу фу 14 тысяч рублей. Мы вернули, мы вернули баланс. Мы вернули деп. Я был бы не яю. <свёзд> что-то самое дешевое может выпасть. 5600 Можешь что-нибудь за косарь упасть? Наверное, нет, кстати, не может Чё, ребят, давай, вот еще раз. По лайку, по лайку, по лайку делаем. На паузу ставь. Вот сейчас я реально ставлю на паузу. Все. Пауза. Стоп. Ждем. Вот сейчас прям ждем. Не буду нажимать на кнопку, пока лайк не прожмешь. Вот давай. 3-2-1, ставишь лайк, открывай. Я в поза сяду без вебки, ребят. Но реально сажусь в позу орла. Надеюсь, на что-то. Да. Дорогое. Вообще баланс не особо позволяет, но рискнем. Давай, 3, 2, 1. Все, лайк прямо сейчас ставь. Открываем. Поставил, открываем. Поехали. Лишь бы не дешевый скин. Лишь бы не дешевый скин. Пойдет, в принципе, один. А, ну. Нет, ну как бы, ну это дешево Нет ну, я, Мужики, я просто хотел что-нибудь подороже Ну давай тогда, ладно, раз на тут не ну, тенденция пошла У нас скин на вывод-то в принципе уже есть 17 тысяч, это не так много, но Как показывает практика, многие Да почти, да блин, нет, все скины, которые еще Выпадают, я продаю в Counter-Strike Поэтому все good, потому что я открываю кейсы И кстати, статрек Буйства Красок За 1600, а, сомневаюсь, что Мне выпадет что-то еще, честно Скажу, потому что уже 17 тысяч Оно в принципе вообще не ничего не выпадало. Вот, а сейчас не знаю. Как-то, ну, ну, окей, ладно. Давай мы попробуем открыть какой-нибудь сапфировый кейс за 1999 рублей. Скорее всего будет говно, но окей. Ягуар, а если мы с него сделаем апгрейд. Ой-ой-ой-ой. А он стоит-то нормально. Ладненько. Выпадает шлак, делаем апгрейд. Все. Good game will play, 700 рублей Блин, блин, блин, блин, что мы с этим будем делать? Предлагаю все-таки, ну что, всем баликом, наверное, забустим 3 500, да, окей, Войну. not Жало смерти, коалиция, всем балансом 46% Оно, скорее всего, не ждет, потому что у нас уже нож за 17 камней на даре лежит Но будем Пролетит или нет, интересно Ну да, пролетело, походу Обидно, блин а, Ладно Смотри, что, ножом рисковать глупо, наверное Можно сделать в целом Но нет не, не хочу, я, я вот хочу сегодня сейвиться и вывести. Либо продать. Блин, я не знаю, чё. я давай, нап... не знаю, что делать. Вывести в Steam. Давай сегодня сейвов. Ну, заберем, ну, заберем. Просто, ну, 17к, конечно. Короче, пиши коммент. Если оно сейчас не заберется, бывает на КБ, что, опять же, нужно замену делать. Если такого ножа не будет, то, ну, чё, то продаем. Давай так. Если он выведется, то уже, ну, все, забираем. У нас, кстати, еще остаются деньги. Не знаю, можно ли что-то выбить со 124 рублей. А если мы... Пойдем в апгрейд, кстати, и апгрейдом до чего-нибудь дойдем. Тоже прикольная тема, попробуем. М, да, 110 рублей, неплохо в целом. Смотри, 350 рублей. Ну, то есть сейвово прям попроб Прикинь, сейчас получится что-нибудь. Как-то же ребята там пишут, что вот, я там со 100 рублей вывел драгон лор. Насколько это реально вообще? Ну, 17к с 15 это очень слабо, но я хочу засейвиться. Это не заход. Все, короче, у нас есть только нож и больше ничего. Ладно, ждем нож. Он в симе, возможно, будет 20 тысяч где-то стоит, то есть плюс 5к. Ладно, ждем и уже проверяем. Друзья, нож принялся. Я не смотрел его цену прямо с завода тигра. 23К. Продается хороший нож. Хороший нож это, смотри, он прода... Получается продажа была ластовая За 22, с 21 тысячу Он пошел в рост, а деб был 15 7 тысяч плюс, а вообще нормально Как бы пойдет, вообще пойдет Ну, честно говоря, сегодня ролик хороший, знаешь Не жестил, ну и окупился Еще и что-то забрал, в общем, огромная к вам Просьба, напишите, пожалуйста, в комменты Рисковать ли в следующий раз вообще или нет Ну, типа, я с его захотел, но ролик получился Класс, в общем, ссылочка на спонсоров Прикрепи, огромное спасибо за просмотр Мы вроде сегодня и рисковали, да, открывай дорогие кейс и вроде вот такую историю поделали Ну вот получилось два ножа а, С интеграции забрали и вот еще и отсюда Ну кайф как бы вот. Всем огромное спасибо, это был Человек, до новых встреч, пока